И снова всем привет, мы продолжаем изучать мануальную терапию, сейчас мы переходим к шее, когда человек лежит лежа лицом вверх на столе, да, чтобы добраться до атланта и до всех позвонков, нам надо максимально растянуть все мышцы вокруг всего черепа, да, то есть, вот, и выйную связку, и ременные мышцы, и боковые, и там, лестничные, ну, в общем, все. При повороте головы как раз обнаруживаются грузины ключичной соцевидной мышцы. Значит, мы просто кладем голову на бок, по э, ну, ротируем на бок, да, и вот э, идем по очереди. Первое э, грудина чучишничной соседной мышцы растягиваем. Потом э, тут же рука лежит, захватывает сзади за, за затылок. И за э, челюсть по 90 градусов получается растягиваем В следующую группу мышц. Затылочную кости с 45 градусов, В следующую группу мышц за височную ну, кость следующую гульку мышц. Вот, просто ложился руки вперед. Вот мы немножко поразминали, поразминали, повернули голову. Вот она эта мышца, да? С ней работаем мягенько. До ключицы. И вот тут соцевидная кость, она к ней крепится. Место крепления здесь. Передавили место крепления здесь. И вот мы ее немножко так попружинили. Мягко. Дальше ныряем туда, с затылок. За, прям у того уха. И за челюсть, а противоположная сторона, за кременный отросток и ключица. Скручивание. Вот так вот. Потом, не меняя рук, переходим на скулу верхнюю. Потянули уже под 45 градусов. Теперь на височную кость и вот примерно под 15 градусов относительно оси позвоночника. Далее, пятое. Вот, тянем временные мышцы и выгоним связку. Значит, Прямо на живот себе положили и вот оттуда, прямо оттуда вот их вытягиваем на себя. Уставим голову. Следующий прием. Мы ныряем туда, вплоть до четвертого позвонка, упор в стол и весь позвоночник вот так вот через гряду своих пальцев увеличиваем лордос. Как бы, вот такой мостик делаем. Пускай голову. Нет, ты вообще не держи. Вот, достаточно даже без масла. Если складка какая-то получилась. Пропускай. Это именно шею, да? Да, это именно шею. До места крепления мышц дошли, вот где череп, да? Положили ладошки на стол, как тарелочка, и потянули. Давайте покажем, так мягенько, мягенько. Эти места крепления мышц. Тянем, тянем, тянем. На себя по голове разгладили, легонечко успокаиваем человека. Пальчиками проходим по линии роста волос и по грудническим соединенным мышцам. Вот туда вот протолкали, да, Это вот мы лимфу туда загоняем. Вот Следующий проход. Опять зашли туда и теперь сдружу вот с такой. Протягиваем все эти мышцы. Зашли по пропускай, пропускай. Вот, видите, приподнимаю, видите, как вот. И поднимаю и сдружу вот так вот. Все вот вытягиваю с вибрацией на себя. Опять тоже сама тарелочка. Расслабляй все, расслабляй. Вот потянули, потянули, разгладили волосистую часть. Ослабили лоб и брови. И уходим вот туда, в ямочку заключиться да, и туда попрожимали. этот а мы лимфу опускаем вниз. Третий проход. Туда же зашли, и ассистные отростки между нашими пальцами вот так вот вставим. И перекидываем туда-сюда, как, как мячик от пинг-понга, влево вправо право влев-право, влев вправо Зашли, вот я показываю, вот прям туда, до четвертого позвонка. И подняли, и туда-сюда, туда-сюда подкидывали опять также тарелочка потянули на себя ушли по части головы и мягкими движениями так опустили лимфу и потолкали плечо это поперечная отростки толкаю здесь пока даже не отростки это просто вот шею просто шею то что сейчас показали нет, артисты. Вот это артисты. А, туда-сюда, туда-сюда, да. Ага. То есть наша цель артисты должны быть на одной линии, да? Вот так а вот. вот. Если они разболтаны, да, мы пытаемся их туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, как бы расшатать. Это только подготовка, да? Только мы просто подготавливаем к дальнейшей правке. И дальше на растяжение. Берем, захватываем на перепонку пальца под череп, прям вот так вот, чтобы он Чувствую, что он вот такой расслабленно прям лежит, как бы на одной точечке. Вот так вот два пальца самых длинных соединяем, как такой гамак. И вот чувствую, что он расслабился, да? Теперь под эту точку раз заложу руку, вторую руку могу ладонью, могу мякотью под плечи, да, чтобы помягче было, и вытягиваем. Вот сначала вдоль тела, потом вверх, церковь градусов тянем. Потом латерафлексия. Ротация вовнутрь, чтобы нос лежал на оси позвоночника. И вытягиваю диагонально вот в эту сторону и в эту сторону. Можете руки менять, можете не менять. И теперь мышца, идущая, получается, по диагонали отсюда до уголка лопатки. Леватор скапывается, да? Вот под таким углом вперед. И получается по диагонали. И тянем вот туда. Mm, чувствуется? Почувствовал, Да. И вот туда вот видишь вот тонкость вот так вот мы по всем мышцам разобрали всю шейку до да? подготовили человека и потом перейдем к правке но об этом будет в следующем видеоролике будьте с нами а с вами был олег аллахудин